Очень уютно, вот мне нравится, довольно-таки интересно, смотрите, класс вообще просто, здорово. Какие цены, посмотрим, подростки, там американо 100 рублей, В принципе, нормальные цены, недорого. Вообще класс, просто класс. Вот все-таки умеет нас делать хорошо. Не хуже, чем за границей. Вообще классно. Здесь, пожалуйста, вот можете бесплатно лежать на полотенце или просто на песке. Песок вот чистый, окурков, ничего я не вижу. Бумажек никаких, ничего нет, все чисто. Или можно вот на шезлонгах. Я так понимаю, что это платно. Не могу сказать, но предполагаю, что вряд ли они бесплатные. Можно, конечно, посмотреть, сколько стоит. Наверное, это будет интересно. Там какой-то прайс висит. Вот давайте я посмотрю. Это не прайс, это правило нахождения на пляже. Центральный пляж. Сколько же стоит шезлонг? Надо узнать. А спасатели здесь есть? девалки деревянные смотрится довольно таки прилично о какая скамеечка интересная смотрите здесь что-то написано а это схема схема пляжа детская площадка напишите в комментариях сколько стоят здесь лежаки я думаю что наверняка кто то знает потому что я не увидел никакой таблички ценами платный туалет там я проходил туалет стоил 25 рублей ну, это, наверное, то же самое примерно. А где вода? Чтобы можно было помыться после купания. Ну, должна же быть вода. Я потом еще подойду к морю. Давайте найдем воду. Не вижу, должно быть где-то здесь. А, вот, вот, вот она, Нашел. просто, наверное, сейчас воды нет, хотя, почему нет, должна же быть, никто не моется, по крайней мере, видите, давайте нажму, посмотрим, а, нету, пока не работает. Наверное, просто начало сезона, потом наверняка будет работать. Давайте подойду к морю. Можно дикарем разместиться, видите, место полно. Это с этой стороны. А с той стороны там широченный пляж, и там каждый найдет себе место. Вот здесь есть тина местами, но она не пахнет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока. С вами был Александр.